Так, по микрофону за CarX И сегодня мы проверим бесплатную аркану на Epic Loot. Вернее, насколько реально ее получить, сколько нужно потратить денег для этого. А, собственно, откроем сразу кален... Ой, календарь. Калькулятор. Вернее, просто приготовим, чтобы он был. А, значит, что делать здесь до этого я? Здесь были здания, прям при... а, максимально примитивные. Точно, сейчас уже не вспомню, но там было что-то связанное с. За... Получите бесплатно вот эту вот хуйню Откройте кейс там за 250 монет Сыграйте один раз в новый режим на этом сайте И прочее херобора Значит что у нас в пятом задании В пятом задании нужно будет пополнить баланс на 49 рублей М -м, Платим 40... 49 М -м... Интересный вопрос кстати Чем я хочу пополнить Чёрт, с ним, будем пополнять через обычную эту херню. Так, а вот это надо бы уже по-хорошему прикрыть. Ой. Мне просто настолько впадло все это вырезать, что я буду это делать так. Ага. Угу. Не, если я спалю свой номер карты... От этого ничего не поменяется. Просто проблема в том, что здесь же нужно еще цвв и прочее. Хотя... смотри, Что я скрываю? Пишите мне на iCloud, пишите мне куда угодно. В любом случае, почта я не пользуюсь и не думаю, что она кому-либо вообще нахрен всралась. Смотрим. Это у нас... А, поправочка, ага. Проверка на девственность. Значит, мы потратили 49 рублей на вот эту херню. Собственно, для того, чтобы получить пятое знание, токены. И продвинуться чуть дальше на... Для, вернее, Арканы. Так, наберите еще 5 очков для топа. Открываю актуальные кейсы. У нас 60 рублей. Что мы можем открыть? Мы можем... Сколько там нужно было? 5 очков же заработать, да? 5 очков. Но ну, получается, я могу открыть вот этот кейс 3 раза. Либо открыть этот кейс. Ладно, пофиг, откроем сразу три. Не знаю, почему у меня звука на сайте нет. Возможно, я его отключил. Выпало как всегда хера. Вот все. Выпало как всегда какая-херота. Но она мне, в принципе, и не нужна. Так, ладно, Battle Pass. Следующее задание выполняю, открою. кейс под пивас 4 раза. Так, под пивас кейс у нас стоит 29. Плюс, ой, фу, блин. 9 плюс... Кву, блядь. Ну это сколько раз я... 29 раз, 2, 3... А, я один раз лишний сделал, ладно. Получается, сейчас я пополняю... Сколько там раз надо было? 5, 3, 4 раза. Значит... Это у нас 120... Короче, пополняем Еще на сотку Я постоянно забываю так, Любую рандомную почту Так, сколько мы. Короче. Мы потратили 149 рублей. Чтоб добраться до 6 же уровня. А, нет, извиняюсь, до 7. Значит, поехали 4 раза. На гулю по приколу подкрадули эти можно забрать. Не знаю, что за под крадулями, но я вот. Тоже начал, к сожалению, называть. А звук сегодня будет или это так? Прикол радиров. Вот. Так. Третий раз. Поехали. Так. Хотя, кстати, вот эту штуку бы я забрал на тинкера, потому что я хочу начать играть на тинкере. Да, меня можно назвать успешным хуесосом. Но я хочу... Опять какая-то залупа нападала. Так. Идем дальше. Battle Pass. Открой кейс Сила СФ 4 раза. М -м -м. Сила СФ 50 рублей. Еще плюс 200. Так, поехали. Плюс 200-350. Um поехали дальше это рандом почта рад всех видеть приветствовать на ней все вернуться в мангаз Бабки поступили. Сила SF. Поехали. Нормально. Пока не могу никакие сцени. Просто потому что. Ну, один раз выпало, повезло. Сейчас вот это стоит рублей. Не, не больше 30 рублей. Более чем уверен. это прям жопой чую. 90, ладно. 104... А, ебать, так и кейса купил! Чё оно это? Так. Сколько там... Бля, погоди. battle еще еще один раз надо открыть. Вот эта шука рублей 30 вроде стоит. На макаке Но я на на дровку забыл. Не, я вот и... Я вот эту ж шт... Хотя на дороже, на маска пиздатая, на бладсикера. Она дешевая. Ладно, хрен с ней, возьму эту ведьму. Кейс оценим на единичку, потому что падает фулл за лупа. Положите в один акбарит скины на сумму 200. 204. Шляпа на войда. М Тигр Лего О, мишка на урсу есть Но если я ничего лучше не найду То мишка на урсу Звучит Прикольно процентов значит, да, на Мишане шанс больше, поэтому ну да, ну пошел я нахер, Сух, как знал. А, у меня еще бесплатные были шмотки, которые я забыл продать. Так, это у нас 10 уровень. Купить любой пак все. Можно по факту купить самый дешевый пак, но проблема в том, что это будет неинтересно. Поэтому я предлагаю купить один из вот этих пяти паков. Либо gold, но здесь один кейс. А, что на 400 рублей на баре, косарик. Этих малый, блин, соточка 50 на 50. Здесь еще соточка 50 на 50, малый, блин. Что у нас здесь, весенний крипп. Малый блин, фарм дота. Полная херня. У курса, -то, может что-нибудь лучше. А, -а, -а, а То есть тут у нас малый блинка соточкой 50 на 50. То есть А здесь у нас и то, и то. И еще фарм дота. Ну тут.. Слушайте, тут все очевидно плюс 400 рублей. Мы, мы уже задонатили сюда 750 рублей для того, чтобы получить бесплатную аркану. Опять отправляем свою почту, которой я в жизни пользоваться не буду. Но тем не менее, мы... Уже въебали хорошее количество бабок. Для того, чтобы получить целых нихуя. Зато у меня 2 800 этих бонусов, которые... Сколько там стоит этот кейс? Вот, я накоплю 333. И один раз его открою, чтобы выбить шмотку за 15 рублей. Так, ладно, идем дальше. Батл 11 уровень, вложите в контракт Сумму на 700 рублей И больше М -м -м. Ладно, хорошо У нас а Почему у нас 4 кейса Ладно, не важно Пока Дают, беру Ой, на Зевса, ой, и на Тинкера, пиздатая шмотка. Ну, сука. Ладно. Нам надо сейчас на 600 рублей, ну, на 700 рублей набрать всякого говна. Ой, на Террораблейда вроде сотку стоят эти штуки. Но они, бля, они тоже красивые, но... Ладно. Может, второй раз ошибся за сегодня. Но, как вы видите, с бесплаток мне нихера не упало. Сколько это? 112 рублей. Мне нужно 500 или 600. Я так и не... А, 700 рублей. Ну тут мы мелочиться не будем. Надо сразу в 250 вбахать, Чтоб нихуя не получить. 44 рубля. Он не стоит ни хера 377 рублей С какой задницы должен еще бабки доставать Ну это жесть Короче Хотел я это делать, а чем он выгоднее, чем этого ладно? Неважно. последний раз покупаем пак от ютубера. Так. Плюс еще. Она будет забивать триста девяносто девять. А, так можно было почту вообще не вводить. Вот я имбецил. Так, ладно. Еще четыре сотки. Еще парочка бесплатных, бесполезных кейсов, с которых будет падать одна залупа. Бля, такая красота пролетела, это пиздец. А может и нет, кстати. Реально пиздец пролетел. Падает одно говно. Вот скажите после того, что я не прав... Так надо сейчас все вот это говнище слить в один семьдесят рублей давай быстрее Нормально. 500 рублей. Так. 550. Жесткая ну, эта шмотка за 20 рублей упадет не больше, а более чем уверен, что и требовалось, сука, ожидать. Это трэш. Насколько у меня контракт выходит? Все равно собака не хватает. 106, давай что-нибудь... Чё... Понял. Спасибо. Что-то в апгрейд закинуть Да вы чё на приколе Ладно Рискуем Ой, бля, это просто пиздец. Меня так, сука, сайд заскамил, это пизда Бля, я просто в никуда бабки слил, это пиздец. Мало того, что я эту хуйню не выбил, а тут еще задания остались, но ну, вы бля, ебнутые. Сколько там это стоит за КС шашлык? Понятно, блядь, 330 рублей Ой, ну это вообще Ой, блядь, 7 этих хуин Поехали, хотя бы 2 надо выиграть Потому что я, блядь, не знаю раз. Сосать уебок. Сосать, уебок. Ща, чё вот жизнь охуеет Ладно ошибки поймал на ошибки. Ну, все, первый сундук готов. А там промокод выпадет сто прозвит. Валя, да ты заебал Чем будет? Просто 30, блядь, пополняю запрос. Еще лучше. Всегда, блядь, мечтал об этом. 84 место. Трофей нихуя. Потому что нужно быть минимум на 10 месте. Блять, я за СФ играю, а не за бар. Я думаю, что что-то все хорошо пошло. поймал на ошибки, как говорится. Еще раз поймал на ошибки. Не, это все, конечно, классно. Вопрос другой. Как? Как я, блядь, должен... Ну, вот как я должен забрать, блядь, если у меня на контракте, ну, вообще нихуя не осталось. Давай я... Не знаю, вот эти 10-12 рублей. А я их куда потрачу. Хотя есть один вариант. В апгрейд закину 12 рублей. Любую шмотку выбью. Вот она мне сейчас выпадет нахуй. Вот она мне выпала, блять. А прошлый я все въебал. До 400 рублей. Ну, 400 мне не выпадет, но... Выпадет, блядь, какая-то залупа в виде пинотаска, блядь. За 34 рубля. Охуенно. Ой, блядь, это... Это, блядь, это вообще просто бред. А... Ну что, сука, у тебя потратить бы? Наверное, скин есть. На бару, мне нахуй не нужен. Коса какая-то ебучая. Ой, на Рубика башка. Ну так-то на, руби на Рубика башка-то это пизда-то. на свиней я не играю. Сука, ну, это вообще пиздец, блять. Взять просто все нахуй въебать абсолютно. Да пизды просто. А, ебучий сайт. Бесплатная Арканокста, проверяйте. Только чтобы эту аркану выбить, нужно, блядь, въебать здесь бабок на тысячи две-три минимум. Ну, если, конечно, человек еще хотя бы более разумный, в отличие от меня. Ура, блядь, башка на Рубика. Всегда, сука, не мечтал. Всегда нахуй. Все теперь я самый пиздатый просто. А знаете... Да и хуй с ним оставлю себе эту голову, хули я выебываюсь, блять. Пиздатая башка. игли блять, на эту. На манду. Ой, номера не на луне. Которую я тоже проебу, Все. Кого нахуй? Ладно, игра забагалась. Короче, Лучше дров за все это время это у меня 140 рублей в стиме. Именно поэтому я заявлять ничего не буду, но скажу лишь одно то, что э, бесплатная арку, аркуна Аркана на Эппеклуте, ну, как видите, честно наебалова. Я и так почти все бабки свои потратил. Тысячи, сколько там полторы, да? Где у меня эта хуйня? Тысячу сто рублей потратил э, для того, чтобы выбить контракт. Ну там да, я сам ебал это, я, я не спорю, я не отрицаю то что это я такой еблан, блять Ну типа, камон. Вот здесь не скажут, задань 500 рублей, или, не знаю, выбей дроп в два раза дороже твоего минимум 250 рублей кейс, там, или еще что-то. Здесь вообще скажут открыть 5 раз этот кейс по 300 рублей, и только потом тебе дадут эту аркану. И то не факт. Я, конечно, готов провести этот тест до конца, но я не хочу просто тратить бабки в никуда, понимая, что этот видос никто особо и не посмотрит, но... Если посмотрю, будет заебись, может каким-то образом смогу накопить эту сумму, э, Пооткрывать еще пару вот таких вот кейсиков и получить, э, собственно, следующий уровень. Но сейчас, честно, я, я заебался, я просто, блядь, въебал бабки в никуда, просто чтобы нихуя не получить. Но это вообще пиздец. Я бы лучше вот пошел бы на сражение, бы попроебывал здесь пару шмоток, бы он одну победу сделал. И кому эти шмотки отдал бы, чем Просто, блядь, отдать их и отдать их сайту обратно. Это пиздец, блядь. Это скам ебучий. Не с кейсов сколько? Один раз, блядь, купился, если не больше, может два, ладно. Что с ебалом у тебя, мужик? Короче, я лично не рекомендую открывать кейсы просто потому, что это полная залупа, где можно ебать бабки. Именно поэтому просто... Мне просто нет слов, короче. Не ведитесь на рекламу Если мне, предл... Если мне предложат рекламу То я думаю, в принципе, я сразу нахуй пойду Потому что <свык> Типа, блядь, я только что за хуй сосил их А потом, блядь, братья подлизываться под них Ну это бред будет <свык> В общем Не, шмотка-то стопрод должна прийти Я в этом более чем уверен, но Сука с аркана это вообще пиздец. Я, конечно, могу додонатить еще один косарь. Последний. Чтобы вышло по цене аркана. Но. Что я открою за этот косарь здесь? Аркана mm. 50 на 50, да? Где. Ну. хуйня шмотки. Я, короче, не честно, я не знаю, что сказать, я. Просто тиль с этой хуйни. Поэтому вот, всем спасибо за просмотр. Если кто посмотрит и... О, в литрейт нахуй. В общем, буду рад вашим комментариям, лайкам. И скоро увидимся.